Зайкин зоопарк. Книга из серии «Волшебная ручка». Какой зверь самый быстрый в мире? Кто умеет ходить по воде? У кого есть панцирь? Знакомься с обитателями всех уголков нашей планеты и отвечай на вопросы вместе с музыкальным зайкой. Прочитайте ребенку вопрос. Например, кто любит пчел, мед диких пчел? В случае правильного ответа прозвучит позитивная мелодия. В случае неправильного грустно. Кто не умеет плавать? Например, кто может больно обжечь?